«За гранью времени». У меня не хватает трех пальцев, ожоги покрывают половину тела, и у меня нет глаза. Нет глаза? Ага. А ты будешь носить на глазу повязку? Нет, я просто приму это. То есть ты совершенно не против, чтобы все видели огромную дыру у тебя в лице? Да, со временем к этому привыкаешь. Нет, это отвратно. А стеклянный глаз хотя бы поставишь? Эй, этого в вопросе не было. Хорошо. Ну да, да, да, да. Я все равно был бы с тобой. Ух ты. Что, это правда? Ты настолько отчаявшийся. Ну хорошо, ладно. Um, что, что если... Я... Отращу себе конский хвост. И вот все кончено. Что? Все кончено, я же сказала. Так, погоди-ка. Я готов мириться с ожогами, пустой глазницей и так далее. Но если я вдруг отращу волосы и буду носить хвостик, то все кончено? Приятной жизни, пока. Серьезно? Сердцу не прикажешь, детка? Ну и грубиенка. Тебя же это не пугает. Эй, может, притормозишь? Тут 90 лимит. А, твой папа говорил, что твоя мама тоже умничала в машине? Вау. Что? По-твоему, я надоедливый пассажир? Я так не сказал. Сказал? Нет, нет, нет. нет. Вообще-то я сказал, что твой папа сказал это про твою маму. Тоже. Ты сказал тоже. Правда? Хочу поскорее отвезти тебя. Чтобы у тебя было время чтобы да но время было время я знаю я всегда знала что это однажды произойдет хочешь обсудить это нет нет хорошо всегда было большое сердце. Но мы не знали, что оно было слишком большим не только в переносном смысле. Я знаю, что в конце концов это убьет его, но я хочу, чтобы он был на свадьбе. Не хочу это обсуждать. Если он хотя бы будет там в тот день, этого уже достаточно. Ну, может, не совсем, но... Это дало бы ему мотивацию. Заставило бы ждать и жить ради этого. Он бы помог с подготовкой, нашел бы нам ресторан. Я просто хочу, чтобы это был лучший день и для него. Но я не хочу это обсуждать. Он всегда работал. Упорно трудился всю свою жизнь, чтобы обеспечивать нас. И несправедливо, что никто ничего не может сделать. Но я могу сделать это. И это поможет ему сосредоточиться на будущем. Даже если оно и будет коротким. Я могу подарить ему этот день. Но я не хочу это обсуждать. Тогда мы ничего обсуждать не будем. Я опять за свое, да? Ага. Ничего. Что? Нет, не может быть. Твоя песня. О боже. Спорт, покер, казино, все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xBet. Регистрируйся в один клик и получай супер бонус 400 долларов. Порядке. Что это было? Милые, выйди посмотри, кого мы сбили. <связывая> да. Сейчас. Хорошо. Там? Тут ничего нет. Что? Ничего нет, говорю. Как это вообще возможно? Не знаю, что сказать. Я знаю, но это странно. Что странно? Ни крови, ни вмятин и на машине ни царапины. Повезло, я выплатил за нее только год назад. М Майкл. Что? Тебя это совсем не смущает? Я смущен, но благодарен. Может, мы попали в яму или сбили зверька, а он убежал? Да ну и что это может быть за зверь? Броненосец? А ты видел кого-то? Нет, я. Эй! Ты куда? Сара? Сара! Эй. Я в порядке. В порядке. Что это такое? Лед. Лед. В пустыне. Это странно. Не странно, а скорее невозможно. Мы что, наехали на него? Нет. Машину бы занесло, а мы скорее во что-то врезались. Может, нас занесло, и мы влетели в камень? Детка. Там ничего нет. Пошли. Ладно. Это просто лед. Идем. Ладно, ладно. Чего этому козлу надо? Что? Что? Детка! Кажется, за нами хвост. Что ты вообще несешь? Да нет, просто какой-то придурок едет в Тормозни разок. Черт! Он мог бы проехать мимо, но он едет за нами. Тогда, может, тормознешь? Так просто будет ехать за нами. Тормозни! решил сыграть с ним в токио дрифт он следил за нами серьезно на трассе он мог бы объехать наверное просто какие-то студентики приколоться решили да они конечно козлы но чтобы за нами следили я так не думаю я знаю что я видел а почему тогда он не заехал за нами сюда свидетели ты слишком много сей смотришь ну да то есть, это был убийца? Ага, может быть. Понятно. Или серийный убийца. Но он решил не убивать нас из-за свидетелей. Именно. Да, ты прав. И Рикоти Поли были бы отличными свидетелями на суде. Mm -hmm. Что более вероятно? Рикоти Поли. Да, почему нет? Что более вероятно? Придурки-студенты. Спасибо. Ну ладно. Давай позвони папе. Скажи мы чуток, опоздаем. Вот тут я с тобой согласна. Черт. Что? Конечно, нет связи. Может, там есть телефон. Они вообще открыты? Пошли узнаем. У меня такая сложная работа, но я так люблю простые вещи. Одно движение. Одно нажатие. Одно прикосновение. Одна любовь. Один клик. Один эксбет. Садитесь, где вам удобно. Может, просто поедем дальше? Не будет такой. Какой? Из тех, кто заходит куда-то, а потом сразу выбегает. Я не из таких. Я знаю, но эти люди, скорее всего, нет. Я сяду за руль, если дело в этом. Я голоден. Конечно. Давай так. Если сможешь сделать мне гриль в машине, едем дальше. Ну, хорошо. Но поскорее. Мне не хочется оказаться в дороге после темноты. Тут у нас очень поздно темнеет. Я просто пошутила. Выбирайте любой столик. Хорошо. Слушай, это прозвучит странно, но я должен сказать. Я думаю, со свадьбы надо подождать. Что? Почему? Из-за твоего отца. Нет, послушай, я думаю, это слишком сильный стресс для него. Я, я понимаю. Ты хочешь, чтобы он присутствовал. Но, может, ему будет достаточно просто знать, что мы поженимся? Он хочет быть там. Он мечтал провести меня под венец. Это было пару инфарктов тому назад. Ничего не изменилось. Много изменилось. Слушай. Разве не лучше провести с ним время? Я думаю, он хотел бы этого. Откуда ты знаешь, чего он хочет? Ну, мы встречаемся еще со старшей школы. Я знаю твоего отца лучше, чем своего. Блин. Это он научил меня водить? Превышать скорость тоже он научил? Не уходя от темы. Прошу. Ладно. Что ты хочешь сказать? Я понимаю, что отец болен, но это не значит, что мы должны торопиться со свадьбой. Я не хочу обсуждать это. Да, извини, это вышло резко. Я просто говорю, не стоит спешить с планированием, вот и все. Это наш день, особенно твой день. Мы должны наслаждаться им. Но ты, ты хочешь, чтобы он был там. Слушай, я сделаю, как ты захочешь. Ты ведь хочешь жениться на мне? Конечно, хочу. Только дурак не хотел бы. Кто еще будет говорить, как я не прав? Ненавижу тебя. Я тебя тоже ненавижу. Привет, ребята. Привет. Принести вам выпить? Мне кофе, пожалуйста. А я выпью воды. Без проблем. Я рада, что могу обслужить еще кого-то, кроме тех двоих. Они никак не хотят свалить. Обещаю, мы не отнимем у вас много времени. Оставайтесь сколько хотите. Приятно видеть тут живых людей. Сейчас принесу выпить. Очень интересно. Ага. она холодная что еда холодная тогда верни ее мы никуда не спешим я не хочу ехать от мы должны милая ты знаешь мы не можем остаться а если я не хочу привет как у вас дела она волнуется. Очень жаль, я могу как-то помочь. Принесу еще кофе. Что ты делаешь? Ничего. Врунешка. Я думала, что заказать. Ты подслушивала, не так ли? Сиша, не так громко. Детка, прекращаю уже с этим. Ай, не могу. <с я просто обожаю драму. а я тоже. Между нами я обожаю следить за людьми. Больше тут делать нечего. И те двое – это нечто. Кофе и вода. Спасибо. Вы уже решили, что будете брать? Простите, я еще не успела посмотреть. Простите, я не понял. Для чего эти четвертаки? По два на каждого. Они вам понадобятся. Зачем? Для автомата. Но не обязательно. Можете забрать себе. Халявные 50 центов? Потрать их с умом. 50 центов мои? Два четвертака, да. Надо посоветоваться с бухгалтером сначала. Майк Майкл... Простите его, он придуривается. Он хотя бы симпатичный. Ага. Слышишь это? Береги свою внешность. Что ж, пойду потрачу их. Не может быть. Детка, сегодня твой день. Твоя песня. <связывая> Заправочная последний шанс. Неплохое представление. Спасибо, я артист души. Это его песня. Типа серьезно? Я... Ага. Вы певец. Ну, миллион лет назад мы с друзьями записали один альбом. Ого, у нас тут ни разу знаменитости не было. Нет, это не ко мне. У них есть твоя песня, так? Она и на Ютьюбе есть. Но в музыкальном автомате она впервые, так? Ага. Надо сказать ребятам, что лейбл все еще зарабатывает на нас. Кстати, песня красивая. Спасибо. Это она про нее. Повезло ей. Ну что ж, заказывать будете? Кстати, у нас не ловит связь. Тут где-нибудь есть телефон? Мы едем к папе, надо сказать ему, что мы опоздаем. Снаружи телефонная будка, если хотите. Телефон? Люди до сих пор ими пользуются? Я не знаю. Молодость, потраченная впустую. Слушай, может, поедем? Мы и так опаздываем. Поедим, когда приедем, и все. Блин. Тут наверняка где-то ловит связь. Мы просто в мертвой зоне. Жареный сыр и бекон с собой, пожалуйста. И все? Да, я не буду. Две порции будет? Нет, не надо. Я слишком голоден, чтобы делать вид, будто верю тебе. Я не голодна. А я не буду делиться. Вот это любовь. Кстати, где у вас тут уборная? Вон там, дружок. Если грязно, это все водители. Это надеживает. Не хотите поработать у нас тут уборщиком? Нет, простите. Тогда предлагаю не жаловаться. Понял. Да, хорошо. Тогда я тихонько пойду в туалет. Я быстро. Угу. жареных сыра. Спасибо. Держите. О, нет, нет. Платить надо не мне. Да, я понимаю. Это просто вам. Я правда не могу. Тут слишком много. Пожалуйста. Мой отец тоже всю жизнь работал. И не знаю, чем-то вы мне его напоминаете. И это здорово. Прошу, возьмите. Берегите себя. Спасибо, заходите еще Спорт, покер, казино Все это может приносить тебе деньги Найди сайт 1xbet Регистрируйся в один клик И получай супербонус 400 долларов Я думал, связь скоро появится. Тебе зачем? Позвонить твоему отцу. Правда? И в игру поиграть. Ну, мы как бы в глуши. Ничего, он поймет. Надо было позвонить с таксофона. Ну, теперь не получится. Почему это? Ты потратил монетки, ублажая свое тщеславие. Вау! Я поставил ее для тебя. Эй, держись поближе, я свои монетки сохранила. Мудрая женщина. Знаю. Как там поговорки? Молодость, потраченная зря. Стоп. Прекрати. Ее поразило твое звездное сияние. Эй, все хорошо? Да, просто не чувствую себя на все сто. Поешь. Вряд ли это мне поможет. Но живот болит. Да, наверное, что-то не то съела или выпила. Но ну. <клево> твою мать, опять что ли? Сара? Сара? Это случилось снова. Сара, ты в порядке? Да, вроде в порядке. Ладно, хорошо. Я выйду и посмотрю, что это было. И опять ничего не будет. В смысле? Мы на что-то на наехали. Как в тот раз? Что? Ничего нет. Должно быть. Нет. Я все время смотрела на дорогу. И мне кажется, это то же самое место. То есть мы должны сидеть и никак этому не мешать? Not... Все точно так же, как обычно. Crap. Обычно люди не такие. Not... Это не наша проблема. Not... Это несправедливо. Но... В отношении клиентов все всегда несправедливо. Do... Мы делаем так, как делали всегда. So... Это наша цель. Made... У нас уговор. We... Или вы забыли? Нет, не забыли. How... Как это забудешь? You're... Ты напоминаешь нам все время. Yes. Да, время. Время, вот что я нам выиграл. Таков был уговор. И что будет с этим уговором, если мы начнем лезть не в свое дело? Ну, ты должен кое-что знать про девушку. Думаю, она и сама не знает. Фэйвэнс. Да Господа ради. What? Что? Отдайте их мне. Нет, мы тут не торговаться собрались. Это касается только сотрудников. Можете отдать их мне, или я возьму сама. У тебя есть проблемы побольше. Я могу заставить его из-за тобой перейти. Отнеси ей еще кофе. Разговор окончен. Нет. Не может этого быть. Постой! Майкл, да подожди, куда ты пошел? Мы, мы... Мы, наверное, свернули не в ту сторону, когда вышли из кафе. Вот и все, мы. Просто вернемся назад. Я повернула, куда надо. Ты сам видел бы устали. И могли ошибиться. Как это объяснить? Я не знаю. Но только не так. Ну ладно, еще достаточно рано. Солнце садится не скоро. Который час? 4.11. Только 4? Слушай, я не чувствую, что сейчас 4. Я знаю одно. Мы должны сесть в машину и вернуться в закусочную, потому что мы свернули не туда. Туда свернули? Тут прямая дорога. Отдай ключи, пожалуйста. Послушай меня. Я слушаю. Давай поговорим в машине. Мы никуда не поедем, пока не разберемся. Сара? Сара, отдай ключи. Но? Не споря. Почему? За нами следили. Сара, отдай ключи. Что-то не так. Я и сам вижу, что не так. Отдай ключи. Нет. Сара. Сара, что ты делаешь? Хочу узнать, что ему надо. Может, получится его разговорить? Боже мой. Эй, эй что случилось? Сара, что происходит, черт тебе дери? Оторваться, что будем делать? Я что-нибудь придумаю, не сбавляй скорость, Майкл, у нас кончается бензин. Сара, что ты видела? Сара? Просто вызови полицию. Не могу, сеть не ловят. Боже мой. В тот раз она работала. в порядке? Сара? Сара, что ты видела? Я не знаю. Но это был не человек, а что-то другое. Оно не остановится, пока не поймает нас. Пожалуйста, можно от вас позвонить? Телефон там. Ты идешь? Я хочу кое-что спросить, не переживай за меня. 1 -1. Что у вас случилось? Здравствуйте. Нас кто-то преследует на черном мощном автомобиле. Он гнался за нами. Поняла, мам, где он сейчас? Я не знаю. Он уехал, когда мы остановились у закусочной. Как вас зовут? Сара Колинс. Вы в закусочной на 66-м шоссе? Да, да. Можете прислать кого-нибудь на помощь? Ваш преследователь уехал, верно? Не знаю. Послушайте, он дважды гнался за нами. Вы запомнили номер машины? Нет, не запомнили. Могу прислать опер -группу. Вам есть где подождать несколько часов? Несколько часов? Мэм, вы не в приоритете и даже не в штате Мэн. Нацгвардии потребуется время. Вы шутите, да? Нет, мэм, не шучу. Если в данный момент вы вне опасности, ваша ситуация не экстренная. Но он еще там. Тогда вам с парнем лучше держаться подальше от дороги. Ждите нацгвардию и дальнейших инструкций. Что, простите? Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы приедем, как только сможем. кто-нибудь помогите! Друг мой, рад вас видеть. Мне нужна помощь, сейчас. Что случилось? Так, мы ехали по шоссе и опять что-то сбили. Денис, принеси воды. Послушай меня, мы ехали, мы ехали, да? А потом мы что-то сбили. Мы что-то сбили и нас опять преследовали. Поэтому мы приехали сюда в первый раз. Какой-то мужик пытался столкнуть нас с дороги. Он хочет убить нас. Не знаю, что мы ему сделали и что он делает на трассе, но я хотел узнать, видели ли его раньше. Okay. Вы не. Сэр, сэр, успокойтесь. What? Похоже, у у вас сегодня очень напряженный день. Видимо, кто-то решил над вами подшутить, но не вижу смысла паниковать. Мне кажется, тут то другое. Тот чел будто охотится на нас, у нас преследует. Бог ты мой, какой у вас сегодня насыщенный день. <звы> Денис, ну где вода? Нам нужна помощь. Я вам помогу. Только вот чем я, по-вашему, могу помочь? Это не сарказм. Мне правда интересно, сэр. Что мне сделать, чтобы успокоить ваше бешеное сердцебиение и помочь вам расслабиться? Не могу я успокоиться. На трассе этот мужик, и мы... Бей или беги. Чего? Бей или беги. Ваше тело считает, что вы переживаете травматичный опыт. Вы считаете, что вам угрожает опасность, поэтому вы разблокировали древний инстинкт бей или беги. Это как если бы вы услышали вой собаки или перед вами резко затормозила бы машина. Адреналин в крови подскакивает, вынуждая бить или бежать. Вы выбрали бегство. Сюда. Да, потому что мы не можем оторваться от этого парня. Можете, вы же здесь в безопасности. Вы остановились. Да. Тут же люди. А значит, тут безопасно. Есть люди, а вместе безопаснее. Да. Вы в безопасности, сэр. Пока. Вы в безопасности. Пока. Скажите так, будто сами в это верите. Мы в безопасности. Никто не пытается вас ранить, никто не преследует. Вам ничего не угрожает. Скажите это. Мы в безопасности. Отлично. Как там ваш пульс? Выпейте воды. Обещаю, вам станет лучше. They... Если на трассе вас и правда кто-то преследует, неудивительно, что он вас нашел. Вы же не туда поехали, помните? Простите, что? Вы поехали направо, а нужно было налево. И... Мы вас видели и даже поспорили на то, через сколько ваша машина пронесется мимо. Помните, кстати, один из вас должен мне двадцатку. Да, но я не понимаю, как это возможно. Мы можем поклясться, что поехали налево. Правда? Да, мы оба хорошо это помним. Что ж, я и мои коллеги видели, как вы свернули направо, а надо было налево. Послушайте, вы устали. Это очевидно, вы весь день за рулем. Вот и запутались, где право, где лево. Хорошо, если мы поехали не в ту сторону, как мы оказались здесь. Дорога делает петлю. Если свернете направо чуть дальше, увидите то, что приняли за выезд. Но это продолжение шоссе. Шоссе делает вот такой круг, поэтому вы вернулись сюда, сэр. На навигаторе не было петли? На Навигаторе тут ничего не работает. Здесь мертвая зона, можно сказать. Ага. Мы заметили. Прекрасно. Не торопитесь, передохните немного. Как по мне, знаете, что вам обоим нужно, ребята. Поспать. Вы очень добры, но... Вам куда-то нужно, да? Всем куда-то нужно. Все проезжают мимо моего заведения. Никто сюда не заходит. Мы же, блин, в глуши. Но честно, кому вы сможете принести пользу, если не будете понимать, где низ, а где верх? Майкл. Эй, ну что там? Полиция приедет? Да, но не скоро. Что? Мне сказали, что ничего нельзя здесь делать. Обещали прислать людей, ждать придется несколько часов. Несколько часов? Да. Какой бред. Знаю, я им то же самое сказала. Мне велели оставаться здесь. Как по мне, звучит разумно. Раз на шоссе вас кто-то преследует, не лучше ли переночевать здесь? Скорее всего, к утру ваш преследователь смоется. Если так вам советовали в полиции, оставайтесь. Мы найдем вам комнату, утром поедете туда, куда вам надо это будет стоить? Я вас умоляю. Очевидно, у вас чрезвычайная ситуация. Платить не нужно, серьезно. Я настаиваю. Хорошо, думаю, это неплохой вариант. Отлично. Может присядем? Денис, принеси гостям меню. Наш долг позаботиться о них. Я приготовлю вам комнату. Скоро вернусь. И снова здравствуйте. Надеюсь, все в порядке. Могло быть лучше. На этот раз вы хотя бы остались поесть. Да, получается так. Ваше меню. Могу я предложить вам напитки? Лучше поделитесь мелочью. Мне надо позвонить. Могу дать только два четвертака. Я дам вам мелочь. Нет, это, это мои деньги. Ясно? Я могу делать с ними, что захочу. Вы очень добры, но не стоит. У меня есть мелочь. Я просто оставила ее в машине. Не беспокойтесь. Мне несложно. Никуда не уходите, я сейчас вернусь. У меня вроде что-то осталось. Не трати их. Что, простите? Так, так, так. Простите за это, друзья. Налейте нашему любимому клиенту кофе. Я хотела помочь. Не надо. Им не нужна помощь. Им нужна была мелочь. Уже нет, но спасибо за помощь. Мы вам очень благодарны. Я пытаюсь помочь, а они нет. Тише, тише, успокойтесь. Бог ты мой, прошу. Прошу прощения с ней все хорошо если честно нет она иногда наносит себе увечья но у нас ты мы знаем что делать и очень стараемся заботиться о ней этим я и должен сейчас заняться вам нужна мелочь да спасибо скоро вам подготовит комнату а пока наслаждайтесь так я позвоню отцу сходить с тобой нет сиди Уже. Пожалуйста, возьми трубку. Алло. Да? Пап. Привет, тыковка. Да? Папа, это я. Милая, ты меня слышишь? Пап. Тыковка. Да. Пап, ты там? Я тебя не слышу. Да? Папа. Сара, я тебя не слышу. Да. Папа, ты в порядке? Я тебя не слышу, тыковка. Папа, папа, это я. Алло, Сара. Папа. Да. Пап. «Где вы? Вы приедете сегодня или нет?» Прошу вас, дайте мне еще немного времени. Все будет хорошо. Пожалуйста. Полегче. Я не хочу туда идти. Мы уже были там. Ты должна уйти. Тебе нельзя тут оставаться. Будет легче, если подчинишься. Вам только это и нужно, да? Вы думаете, что вам ничего не угрожает, потому что кормите зверя. Но он голоден. Он всегда голоден. Ребекка... Поверь, мне самому неприятно. Нет, пожалуйста, не надо. Прости. Нет, нет. Ну что, вам понравилась еда? Да, спасибо. Я теперь точно в джинсы не влезу. От одного взгляда можно поправиться. Рад, что вам понравилось. Спасибо. Комната еще не готова. Ладно. Ой, это моя оплошность. Мы все уладим, не переживайте. Большое спасибо. Бегите. На этом все, Боб. Да, сэр. Сейчас все будет готово. Дайте мне еще одну минутку. Спасибо. Я все еще волнуюсь, Майкл. Да, я тоже. За окном все еще день, как будто ничего не изменилось. Эй, проверь телефон еще раз. Не могу, он сел. Черт, мой тоже. Ты взяла зарядку? Нет, у отца есть. Так, ладно. Думаю, самым разумным будет постараться отдохнуть. Okay. Да. Я ведь не схожу с ума, так? Это называется загоняться. Просто скажи, что я не сумасшедшая. Детка, если у тебя чердак поехал, то и у меня тоже. А вероятность того, что мы сошли с ума, одновременно близка к нулю. Хорошо, а вдруг я сошла с ума, а ты плод моего воображения? Мы не сошли с ума. Давай больше не касаться этой темы. Нам надо отдохнуть. Да. Ладно. Все будет хорошо. Я обещаю. Ладно. У меня хорошая новость. Комната готова. Итак, я проверил, клопов в комнате нет, но по закону я обязан сообщить, что там есть плесень. Но думаю, одну ночь можно потерпеть. Я пошутил. В комнате нет ни клопов, ни плесени. Сейчас не лучшее время для шуток. Да нет, мы просто устали. Да, конечно, конечно, извините. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Вы yes, да, правы. Да, впервые за этот день, видимо. Боб. Боб! Да, босс? Принеси ключ, пожалуйста. От номера на троих? На двоих, Боб. Ты же видишь, их всего двое. Мне кажется, ты сейчас нужен на кухне. Иди скорее. Yeah. Да. Простите за него, он напоминает мне Игора. Пойдемте, номер наконец готов, и мне не терпится показать вам его. Давно вы управляете закусочной? По ощущениям, всю жизнь. Значит, вы местный? Вообще-то, родом я из Лондона, но я путешествовал. Вы так далеко от дома? Все мои родные и близкие сгинули. Значит, теперь это ваш дом? Вроде того. А раньше здесь никого не преследовали? Вы ничего такого не слышали? Если честно, не припоминаю. Как-то странно получается. Почему? Сара... Хотел бы я ответить на эти вопросы, но не могу, поэтому лучше об этом не думать. У меня для вас сюрприз – люкс для молодоженов. Надеюсь, вам понравится. Ты называл ему мое имя? Нет. Тогда откуда он знает? Может, услышал, как я тебя называю? Да, может быть. Ты называл меня деткой, Асарой. Сарой. Дайте мне еще немного времени. Я не готова. Пожалуйста, пожалуйста, я не готова. Надо валить. В смысле? А, Что ж, прошу. Кажется, мы забыли кое-какие вещи в машине. Малыш, поможешь? Да. Не беспокойтесь, я попрошу своего человека. Он принесет вам все прямо в номер. Не стоит. Мы сами все заберем. А, я понял, поверьте, парень хоть и странный, но честный. Даже чересчур честный. Проходите, отдыхайте. Вы сегодня через столько всего прошли. Нет, мы сами, спасибо. Тебе это не нужно, Сара. Мое имя. И тебе тоже, Майкл. Послушайте, на трассе небезопасно. Откуда вы знаете? Я прошу вежливо, пожалуйста, останьтесь. Звучит не очень-то вежливо. Зайдите в номер, и мы все обсудим я все объясню бежим нет стойте бежим стоять бежим бежим стойте стойте нет нет там опасно Черт! Что это было, мать вашу? Вас обоих касается. Не удивительно, что вы их обоих спугнули. Вы же знаете, что будет, если они сбегут. Если честно, ты тоже не самый приятный располагающий к себе собеседник. Пошли вы оба. Они вернутся, им больше некуда ехать. Можно вопрос? Вместо того, чтобы обрекать этих несчастных, может, поможем им? Мы разве похожи на ангелов? No! Нет! Fuck. Да пошли вы, не подходите ко мне оба! Что это было? Не знаю. Они все в сговоре. Хотя нет, может, не все. Но ты был прав, что-то не так. Ненавижу быть правым. Они знают больше, чем говорят. Да, менеджер точно знал, что с нами случилось. Он знал. Да, поэтому надо варить как можно дальше. Сара, что? Что? Оно здесь. Оно наблюдает за нами. Я больше так не могу. Кто? Кто здесь? Что бы это ни было, оно вернулось. Ты думаешь, это они? Я не знаю. Но за нами охотятся. О, э -э, тише, тише, тише. Так, тише. Я держу, езжай. Держи ногу на газе. Хорошо, вот так, вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Дыши, дыши, дыши. Детка, детка, детка, детка, дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши. Хорошо, вот так. Продолжай. Продолжай. Я веду. Все будет хорошо. Ты уверена? Я в порядке. Ты готова снова взять руль? Да. Мне страшно, Майкл. Я не знаю, что делать. Куда нам бежать? Мы должны ехать дальше. Мы найдем где-нибудь дорогу, хорошо? Okay. Just... Просто... Продолжай ехать. чем-то напомнили мне его. И это хорошо. Слушай, чем именно я могу тебе помочь, Боб? Босс, я знаю, что это наша работа, но вы должны попытаться помочь им. Не нужно пытаться что-либо делать. У нас нет такой власти или влияния, как у вас. Мы служим вам и тем, кто с вами. Возможно, вы сможете что-то сделать. Чего именно ты от меня ждешь? Позвоните ему. Нет. Нет. Ну уже. Это было не в первый раз. Для подобного — в первый. Может, на этот раз он сделает исключение. Нет, Боб, ответ — нет. Извини. Я не могу, ясно? Просто не могу. Вы даже не попытаетесь? Боб, ты знаешь, что у нас здесь есть, и как быстро это можно забрать? Вот так, и этого уже нет. Вы знаете, в чем разница между нами и руководством? В чем? Вы думаете, что это и правда чего-то стоит? Да. Это все, что у нас есть. Вернись к работе. Да. Они мертвы или при смерти, Боб. Это не наша вина. Вы даже не пытались. разрядился. Да, так и было. Алло? Да. Папа? Папа, ты там? Папа, ты в порядке? Не возвращайся. Беги. Беги как можно дальше. Не останавливайся. Езжай дальше. Только это мы еще не пробовали. От него не сбежать нужно попытаться. Опять закусочная? Нет, не тормози, только так у нас оставит. Не доверься, езжай дальше. Они ждали нас. Я знаю, но нельзя им доверять. Едем дальше. Нас надолго не хватит. Мы должны попытаться. Well. Ну, думаю, они все-таки решили не возвращаться. Рано или поздно они поймут, что им не сбежать. Они просто упрямятся. Я могу их понять. Они молоды и здоровы. Все еще есть огонь внутри. Огонек надежды. Да, надежда – опасная штука, Боб. Надежда помогает выжить. Ты и сам знаешь. Раньше мы поступали лучше. Думаю, что я чокнутый, но доверьте мне. Что ты делаешь? Что-то необычное. Что ты задумал? Ты сейчас узнаешь. Это твой план? Мы еще не пробовали ехать неправильным путем. Вряд ли будет хуже. Боже, ты чокнутый. Ты знала это, когда сказала «да». Тогда кто из нас чокнутый? Ты. Точно ты. Если у тебя нет другого плана, мы делаем это. Ладно. За нами никого нет. Это может сработать. Ты сейчас сглазишь. Долго мы уже едем этим путем. Боже, дай мне подумать. Так, посмотрим. Да, меньше минуты. Ты придурок. А что мне сказать, сэр? Солнце не сдвинулось, время не изменилось. Мы можем ехать 20 минут, или час, или 4 часа. Но есть кое-что. Мы ни хрена не видели с тех пор. Да, и это хорошо. Нет, Майкл, нехорошо. И почему же? За нами не едет жуткая машина. Нет закусочной, радио с демоном и всяких воображаемых вещей. Для меня это уже прогресс. Ошибаешься. Это нейтрально. Прогрессом было бы, если бы мы нашли другую дорогу. Прости, мне развернуться и поздороваться с нашим другом в машине смерти. И что тогда? Мы вечно едем по бесконечной дороге в никуда? Вечно это невозможно. Бензин? нас почти пусто. Отлично. Просто, блин, круто. Давай поменяемся. Я отдохнула, а ты нет. Ты не можешь ехать дальше. Я в порядке. Майкл, прошу. Я знаю, что это противоречит правилам. Да, я в курсе. Я просто прошу вас взглянуть на их досье. Может, здесь какая-то ошибка? Я ни на что не намекаю, просто здесь что-то не то. Я понимаю. Чёрт. Что, что случилось? У нас кончился бензин? Нет, я только что кое-что поняла. Что же? Мы уже несколько раз проезжали мимо этого места. Здесь, конечно, нет закусочной и жуткой машины, но мы все равно стоим на месте. А что если мы не будем играть по их правилам? Почь? Тех, кто пытается удержать нас на дороге. Нужно быть непредсказуемыми. В смысле? Я к тому, чтобы не происходило, чтобы не преследовало нас. Они хотят удержать нас на этой дороге. И что ты предлагаешь нам делать? Ехать по бездорожью? Эта машина не создана для бездорожья. Ладно, значит, мы пойдем пешком? Мы пойдем пешком. Ты чокнутый. Если у нас кончится бензин, нам все равно придется идти. Okay. Но пустыня может быть бесконечной. Мы можем застрять навсегда. Либо это, либо застрять на этой дороге навсегда. Эй, ты мне доверяешь? Yeah. Да. Sometimes. Иногда. Тогда пошли пешком. Нет. Давай, давай, пошли. Покер, казино. Все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1XBet, регистрируйся в один клик и получай супербонус 400 долларов. Я пытался. Нужно попробовать что-то еще. Например. Мы все должны это сделать. Он этого не сделает. Если мы все будем работать вместе, мы сможем это изменить. Я не могу это знать, и ты тоже. Ты помнишь, когда мы были ими? У нас был шанс. Я говорю не о сделке. Я говорю о нашем ребенке. Не надо. У нас не было шанса. Что, если бы мы знали тогда то, что знаем сейчас? Может, попробуем? Если не ради них, то ради другого ребенка, у которого нет шанса. Это ничего не изменит. Мы этого не знаем. Мы могли попробовать тогда. Но вместо этого мы заключили сделку, чтобы выжить. И мы выжили. Это не жизнь, ты же знаешь. Могло быть и хуже. Я пойду, если ты пойдешь со мной. Хорошо. Пусть он узнает. Пошли. Мы идем целую вечность, и конца этому не видно. Эй, продолжай верить. Пейзаж меняется, это уже что-то. Просто это займет еще время. Сколько еще мы можем продержаться? Сколько придется. Что ты хочешь сделать, когда мы выберемся? Принять ванну. Как насчет бокала вина? Нет, к черту. После этого нужно что-нибудь покрепче. Шампанское? Скорее, водка. Водка. Ну, когда бы мы не выбрались отсюда, я сделаю тебе любой напиток. Эй, ты в порядке? Я кое-что вижу. Пошли, быстрее. Я так и знал. Я знал, что поступаю правильно. Нет. Нет, только не это. Какого хрена? Боже, это же наша машина. Что? Это наша машина, блин. Чья это кровь? Я не знаю. Что за хрень тут происходит? Я не знаю. Черт, черт, черт, мы, блин, мертвы, мы мертвы, мы мертвы, мы мертвы! Мы мертвы. Мы… Мы, блин, мертвы. Майкл, пожалуйста. Нет. Нет. Нет. Пожалуйста, не надо. Нет. Я не сдам себе сбоя. Нет, Майкл, стой. Давай. Нет, нет. нет. Прекрати. Иди сюда, ублюдок. Я тебе нужен. Майкл, нет. Стой. Ты хочешь сожрать меня? Ну, давай! Майкл! Майкл! Так, пошли, пошли! Просто скажи мне, что делать. Пошли, все будет хорошо. Все будет в порядке. Нам нужно вернуться к нашей машине и столкнуться с ним. Я знаю, что мы должны сделать. Пойдем, детка. Нужно идти дальше. Он уезжает. Он пытается подрезать нас. Все хорошо. Я тебя держу. в порядке? Лучше не бывает. Мы позовем на помощь. Все будет хорошо. Нам никто не поможет. Нет, не говори так. Ты помнишь, что ты сказал? Все будет хорошо. Я признаюсь. Я солгал. Сара. Это не закончится. Мы не сдаемся. Это снова закусочные. Как это возможно? Вот так. Так, я сейчас вернусь, хорошо? Нет, пожалуйста, останься. Все в порядке, я отойду на пару минут. Я посмотрю, как вытащить нас отсюда. Эй, посмотри на меня. Все будет хорошо. Я же выхожу за тебя, помнишь? Я знаю. Я не вру. Я знаю. Все в порядке. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Эй, где управляющий? Нам нужно поговорить. Он снаружи, там, где ты оставила машину. Он ждет там. Он ждет тебя. Он раньше этого не делал он знает что скоро поймает вас вам уже пора объясниться вы продержались гораздо дольше чем я думал я скажу тебе кое-что чего ты не знаешь сара ты не можешь убежать от него это просто невозможно что это значит ты лишь оттягиваешь неизбежное что вообще это за место это промежуточное место между твоим миром и моим. Что-то пограничное. Пограничное с чем? Мы мертвы? Нет. Сара, вы с Майклом попали в автокатастрофу. Вы боролись за свою жизнь все это время. Ты не стоишь здесь со мной. Ты истекаешь кровью у дороги. И Ты просто не помнишь. Так это чистилище? Нет. Нет. Просто вы не мертвы. Пока что не мертвы. Но мы умрем. Да? Вы все умирают, Сара. Значит, мы боролись напрасно? Нет. Нет, это самая важная борьба всей твоей жизни. Просто большинство смертных проигрывают. Но, возможно, сейчас не лучшее время... Это трудно объяснить. «Чистилище» — неподходящее слово, потому что это не оно. Я воспринимаю это как место отдыха. Вот что это. Мы пытаемся помочь. Мы пытаемся помочь тебе перейти границу мирно. Зачем? Это наша цель. Мы заключили сделку, чтобы помочь таким людям, как вы, принять свою судьбу. Поужинать в последний раз, выпить свой любимый напиток еще раз, погрузиться в долгий глубокий сон, облегчить вам долю. Так эта машина смерти пыталась убить нас? Он проводник. Проводник? Он приведет вас к тому, что вас ждет дальше. Его единственная цель – переводить таких, как вы, из одного места в другое. Это не живое существо. Это процесс, который ждет всех смертных. По легенде, он ведь должен переправить нас через реку на лодке. Это не важно. Сара, послушай, мне жаль. Я знаю, это трудно принять. Значит, все кончено? Это конец? Да. Если ты готова принять свою судьбу, тогда да. Я думаю, есть путь и похуже. Ты имеешь в виду без Майкла? Майкл – любовь всей моей жизни. У нас было так много планов. Но если нам пора уходить, значит, пора. Мы ведь больше ничего не можем сделать. И я устала убегать. Да. Господи боже, помоги мне. Нет, Сара, есть еще кое-что, что вы должны попробовать. Есть шанс, ничтожный шанс. Я не знаю, но ты должна бороться, Сара. Хорошо, я бы боролась за Майкла вечно. Есть ли шанс, что он выживет? Это важнее, Майкла. это важнее тебя, это важнее вас обоих. У тебя есть что-то, ради чего стоит жить, а не умирать. Что-то, за что можно ухватиться в этом мире. Тебя тошнило не от еды. Okay. Ты чувствуешь это? <свас> <свас> Еда. <свас> <свас> <свас> Стой, тебе лучше не вставать. Я поняла, Что это за место? Я в аду, да? О, нет, бедняжка. Мы даже не знаем, существует ли от. Но я мертв. Да? Все не так просто. Что? Что это за место? Что мы сделали? Чем мы это заслужили? Вы ничего не сделали. Поверь мне, вас никто не наказывает. Пожалуйста. Где мы? Это место для отдыха, конечно. Потом вы перейдете на ту сторону. Проводник сделает это ночью. Время не сдвинулось с места. Время здесь работает не так, как обычно. На самом деле вы прожили всего несколько минут своего времени. И что будет дальше? Вы будете бороться, как и боролись. Зачем ты это делаешь? Проводник управляет нами. Мы чувствуем, что здесь огромная ошибка. Это нечестно, это неправильно. Мы заключили сделку, чтобы жить вечно. Но это не жизнь, если мы поступаем подобным образом с такими, как вы. Откуда ты вообще это знаешь? У нас экстрасенсорные способности. Я узнаю все по прикосновению. Я знаю, что ты напугана. Я боюсь того, что будет. Но у меня будет Майкл. Не думай об этом. Не говори так, будто ты умрешь. Ты должна бороться. У вас с Майклом есть что-то, за что стоит держаться. За что стоит бороться? Ты можешь спасти ребенка. Допустим, я могу. Хотела бы ты этого? Ребенок без матери, без отца. Она заслуживает шанса. Если я и Майкл должны умереть, ладно. Но она невиновна. Он. Это мальчик. Значит, вы должны бороться. Мальчику нужен отец. Верно, Боб. Что происходит? Так не переживай, тыковка. Папа! Он выигрывает тебе время. Чтобы спасти ребенка? Нет, у нас мало времени. А Когда сядет солнце и наступит темнота, он сможет подойти. Он увезет вас, так что быстрее. Сара, в глубине души ты знаешь, что делать. Хорошо. Поторопись. Иди. Я понимаю, что это не мое дело. Это совершенно особое обстоятельство. Я бы не осмелился сомневаться, если бы я не был уверен, что здесь была допущена ошибка. При всем уважении, как это могло выйти из-под вашего контроля? Спасибо. Спасибо, что взглянули, и спасибо за все, что вы для нас сделали. И спасибо за величайший дар из всех – свободу воли.